Милые женщины, если вы одиноки или хотите наладить прежние отношения, то этот вебинар для вас. Здравствуйте, я Саулитя Небаева, счастливая жена и счастливая мама двух деток, практик-психолог, телесный терапевт, процессор РПТ. И благодаря этому методу уже помогла многим людям. Приглашаю вас на свой открытый вебинар «Как правильно выйти замуж». Вы узнаете про простую, но в то же время эффективную и экологичную технику для притяжения своей второй половинки. Вебинар состоится 22, 23, 24 ноября. На протяжении трех дней у вас будут чудесные практики. На вебинаре вы узнаете, как и какие психологические травмы мешают вам выйти замуж и как можно наладить прежние отношения, как правильно поставить цель, чтобы выйти замуж, как понять, твой ли это человек, как быстро привести себя в стабильное состояние за считанные минуты. Вместе мы уберем из вашей жизни лишнее, сконцентрируемся на главном. Если вы не можете найти свою вторую половинку или не можете восстановить отношения с любимым, а также понимаете, что новые технологии экономят время и средства, высвобождая их для счастливой жизни, если вы одиноки и испытываете чувство несоединения со своим телом, тогда это вебинар для вас. Итак, нажимайте на кнопку внизу «Видео», регистрируйтесь и приходите на вебинар, который круто может изменить вашу жизнь, которых вы давно искали и не могли осуществить. Вебинар состоится 22, 23, 24 ноября. Три дня чудесных практик. Да, традиционно ставьте лайк». Пишите свои вопросы и комментарии под этим видео. И обязательно поделитесь этим видео. Возможно, это кому-то изменит жизнь, а это карма плюс вам. Итак, до встречи на вебинаре.